Тема данного урока – имя прилагательное. На арабском имя прилагательное обозначается термином «Исмус сифатин» или просто Сыфатун. Если мы посмотрим на таблицу, которая сейчас на ваших экранах, то можем увидеть, что эта таблица нам очень знакома. Мы видели аналогичную уже при изучении имен существительных. все дело в том, что имена прилагательные в арабском языке мало чем отличаются от имен существительных. У них также есть род мужской или женский, им присуще число, единственное, двойственное или множественное. У них есть поддерж и может быть определенное и неопределенное состояние. Что отличает имена прилагательные от существительных, так это то, что имена прилагательные могут быть в сравнительной степени, то есть им присущие степени сравнения. Существует положительная степень сравнения – можно сказать, это инфинитив прилагательных. А также есть сравнительная и превосходная степени. Например, если мы возьмем прилагательное «большой» для примера, то у него есть сравнительные степени «больший» и «самый большой». В этом уроке мы изучим лишь основную информацию об именах прилагательных, для того, чтобы впоследствии пользоваться ими в простых именных предложениях и при согласовании с существительными. Что касается темы падежей, темы их числа двойственного и множественного, а также темы сравнительных степеней, сравнительной и превосходной степеней, то эти темы мы отнесем на следующие уроки. Дело в том, что в степени сравнения Тема степеней сравнения прилагательных требует больших знаний от вас, а до этой темы нам необходимо еще дойти. Если я вам буду сейчас давать сложную информацию, вы просто-напросто ее не поймете. Итак, прежде всего из этого урока нам необходимо извлечь, что прилагательные классифицируются по способу их образования. Таким образом, они подразделяются на две группы, на качественные прилагательные и относительные прилагательные. В чем разница? Качественные прилагательное имеют отглагольное происхождение, и в большинстве случаев оно такое же, как и у существительных. Для примера приведу имя прилагательное «джамилюн», «джамиль». Это прилагательное означает «красивый». Оно образуется от глагола «джамуля», «быть красивым». И в то же время приведу такой пример. Слово «тарикун», это имя существительное означает «дорога». ТАРИКУН tariq. Образовано это имя существительное от глагола ТАРАКА Одно из значений данного глагола – прокладывать дорогу По своей форме слова ДжАМИЛЮН и ТАРИКУН похожи и подпадают под одну модель ФААИЛЮН Что такое модели, мы будем подробно говорить в уроках о глаголах о, собственно САРФИ Арабского языка, его морфологии, словообразовании но забегая немного вперед, я скажу, что модели это то, на чем строится правило арабского языка, его грамматические правила в области морфологии. В приведенных примерах со словом "красивый" с прилагательным "красивый" и с существительным "дорога" мы видим, что по своей модели они совпадают. А на данном этапе я не буду вас грузить слишком сложной информацией. Об этих моделях, о морфологии нам необходимо сейчас разобраться с прилагательными. Но немного приоткрою вам все-таки завесу будущего изучения. Все модели арабских слов, которые используются для объяснения грамматических правил, содержат буквы «фа», «айн» и «лям». Эти три буквы соответствуют корневым буквам всех слов. Они как бы олицетворяют корневые буквы. По таким моделям мы будем изучать глаголы. От глагольные, существительные, причастие действительного и страдательного залогов и многое-многое другое. Это очень большой объем уроков, очень большой объем знаний. В двух словах его не объяснишь, не объяснишь его в рамках одного урока, поэтому сейчас говорить об этом достаточно преждевременно. И поэтому я рекомендую всем начинающим изучать грамматику арабского языка, запоминать значения прилагательных, качественных прилагательных, прежде всего как и значение других слов, имен существительных, местоимений и так далее. не углубляясь в тонкости морфологии. Причина этому проста. На данном этапе ваших знаний в области арабской морфологии еще очень мало, что говорить практически нет. И многое предстоит изучить, а начинать изучение сразу со сложных тем может быть только во вред. Из показанных двух примеров с прилагательным и существительным и совпадающей моделью файл я хотел показать, что морфологически качественные имена прилагательные зачастую ничем не отличаются от существительных. Совпадают модели их построения. У качественных имен прилагательных нет каких-либо специальных морфем. То есть окончаний, приставок, суффиксов и тому подобного, которые могли бы нам подсказать, что перед нами именно прилагательная, а не какая-то другая часть речи. То есть мы, не зная перевода слова «тарика» и слова «джамиль», не можем сказать, какое из этих двух слов прилагательное, а какое существительное, не зная их значения. Мы можем понять, что «джамиль» – это прилагательное, только если посмотрим в словарь, или если будем знать заранее, как это слово переводится. То же самое касается и слова «тарика». То есть природа качественных прилагательных и имен существительных – она практически одна. И на данном этапе все, что вам необходимо знать, так это то, как образуется женский род у данного вида прилагательных. Образуется женский род у качественных прилагательных очень просто посредством добавления буквы там работа к слову в мужском роде. Например, мы имеем исходник, да, слово джемилюн, красивый, это прилагательное в мужском роде, и чтобы образовать от него женский род, красивая, нам необходимо добавить к нему букву ⁇ там работа ⁇ Получится ⁇ Джамилия Тун ⁇ Принцип такой же, как и у изученных в предыдущем уроке существительных. Давайте прочитаем некоторые примеры с качественными прилагательными и существительными. Это дом, он большой. Обратите внимание, что выбор качественного прилагательного, выбор его рода, Зависит от рода существительного. Мы видим, что у нас существительное «бейтун», «дом». Он в арабском языке мужского рода. Поэтому прилагательное будет также мужского рода «кабирун». «Гуа кабирун». Местоимение, соответственно, указательное местоимение. И обычное тоже в мужском роде. Следующий пример. «Гуа латыфун». «Гуа латыфун». Гуа Это друг. Он приветливый. Садик. Это друг, товарищ. Гуа Латиф. Он. приятный. Он приветливый. Хавиги Саяратун. Хия Джамилятун. Это машина. Она красивая. Хавиги Садикатун. Хия Это подруга. Она красивая. Что касается относительных прилагательных, то о них мы поговорим подробнее, о том, как образуются относительные прилагательные и в чем главное отличие от качественных прилагательных. Главное отличие относительных прилагательных от качественных ⁇ это то, что образуются они не от глаголов, а от существительных посредством определенных окончаний. Относительные прилагательные мужского рода образуются посредством добавления к существительному мужского рода единственного числа окончания в виде буквы «Я» удвоенной, «Я» с шаддой, а также буквы «Я» с шаддой и «Тамарбуты». Это для имен прилагательных, для относительных прилагательных женского рода. Для примера рассмотрим слово «зуджаджун». Это слово означает «стекло», это «существительное». И для того, чтобы образовать от него относительное прилагательное «стеклянный», необходимо добавить букву «Я» удвоенную. Но также стоит учесть, что вот это окончание в виде буквы «Я» удвоенной содержит еще перед собой огласовку киасра. Вот эта киасра должна становиться под той буквой, к которой присоединяется данное окончание. В данном случае у нас в слове «буква джим последняя, к ней будем прибавлять окончание. И, соответственно, огласовка кестра будет становиться под букву Джим. Вот она здесь. Получим прилагательное зуджаяджиюн. Зуджаяджий. Zujiaji, стеклянный. Для того, чтобы образовать женский род от слова, от прилагательного стеклянный, нам необходимо помимо вот этого окончания добавить еще букву Тамармута. Получится зуджаяджийятун. Зуджаяджия. Стеклянная. Однако не все относительные прилагательные образуются столь просто посредством прибавления окончания в виде буквы я, с шада или я, с шада и там арбуты. Существует несколько правил образования относительных прилагательных, о которых речь пойдет ниже. Правила образования относительного прилагательного от существительных мужского рода, не оканчивающихся на слабую букву. То есть у нас слово зуджаджин «стекло», оканчивается на букву джим, она не слабая, а под слабыми буквами понимаются буква алиф, буква вау, буква я и алиф максура, как одна из разно разновидностей буквы я, то есть всего 4 буквы слабые, так вот смотрим на слово зуджаджум, оно не содержит никакой из этих 4 букв, соответственно работает первое правило, Самое простое, где окончание в виде буквы «я» и добавляется без каких-либо изменений в самом слове. Сразу же перейдем ко второму правилу, оно немножко посложнее. Это правило образования относительных прилагательных от имен существительных женского рода, число букв в составе которых более двух, помимо буквы Тамарбута. Вот одно из таких слов показано в примере. Это слово «сынаатун». «сынаатун» означает «промышленность». От него необходимо образовать относительные прилагательные. «Промышленный» в мужском роде и «промышленное» в женском роде. Что для этого необходимо сделать? Прежде всего, необходимо удалить букву «тамарбута». Она здесь выделена фиолетовым цветом. И означает это то, что эта буква будет удаляться не стоит думать, что буква Тамарбута в окончании существительного это та же самая Тамарбута, которая вот показана здесь зеленым цветом. Они потому и показаны разным цветом, потому что природа их происхождения разная. У существительного постановка буквы Тамарбута обусловлена другими правилами образования существительных в соответствии с моделями, о которых мы будем говорить при изучении глаголов и от глагольных Существительных причастий, маздеров и так далее. То есть это тема следующих уроков. А вот эта буква Тамарбута, которая показана зеленым, она как раз таки показывает женский род у прилагательных. Ее природа обусловлена именно постановкой женского рода прилагательного. Так вот, если у существительного, от которого мы будем образовывать относительное прилагательное, есть буква Тамарбута, мы ее просто-напросто убираем. А окончание. Добавляем сразу же к той букве, которая стояла перед Тамарбутой. В данном случае это буква «Айн». Вот эта вот буква. К ней мы будем добавлять окончание. И под нее будет устанавливаться огласовка киасра. Получим прилагательное «Сына-и-юн». «Сына-и» – промышленный. Женский род стандартно образуем. Добавляем еще одну букву там и получаем сына и я сына и -я". Следующее правило касается тех существительных, которые оканчиваются на слабую букву. Как правило, это буква Алиф или буква Алиф Максура. То есть вот э, слово Фаранса, Франция, оканчивается на букву Алиф, а слово Нанан, смысл, оканчивается на букву Алиф Максура. У этих слов э, правило образования относительных прилагательных несколько иное, чем у предыдущих примеров, так как вот эти слабые буквы, показанные синим цветом, необходимо превращать или заменять иными словами на букву вау. Например, чтобы добавить окончание для прилагательного, нам необходимо алиф превратить в букву вау. Получается фарансауиун, фарансауи. При этом огласовка Фатха над буквой, которая стоит перед алифом, не меняется. Она также остается и перед Вау. То есть необходимо запомнить, что если есть слабая буква Алиф или Алиф Максура, нам необходимо вместо нее ставить букву Вау. Фарансауиетун, Фарансауия. Французская. Далее смысл слова манан. Он также оканчивается на слабую букву, на алиф максура. И при добавлении окончания для прилагательного нам необходимо ее заменить на букву ВАУ. Получается Ма на МАНАВИ. На -на и МАНАВИЮТУН для женского рода. Смысловой и смысловая. Также нужно сказать, что вот в случае со словами, которые оканчиваются на букву алиф, есть и более простой вариант образования относительных прилагательных а, алиф не заменяется а просто убирается как и в случае этого правила где буква Тамарбутов конечная то есть точно так же алиф просто будет убираться а окончание добавляться к букве син таким образом мы получим прилагательное франсийун или франсийетун но данный вариант возможен только при образовании относительных прилагательных от слов у которых алиф в конце если же в конце алиф максура, данный вариант уже невозможно. Здесь обязательно нужно вместо алиф максуры писать букву вау. Вот это важно также запомнить. То есть если алиф, у нас есть некая свобода действий. Если алиф максура, то только замена на вау. И следующее, последнее правило, которое касается тех существительных, у которых в составе только две буквы, не считая буквы там работа. У нас на примере показано слово ⁇ абун ⁇,⁇ аб ⁇,⁇ отец ⁇ и слово ⁇ санатун ⁇,⁇ сана ⁇,⁇ год ⁇ Буква Атамарбута не является корневой. Эта буква всегда пишется в конце слов. Она является грамматической буквой, показывающей грамматический женский род. В корневой состав эта буква никогда не входит. Поэтому мы ее не учитываем при подсчете букв в данном правиле. Итак, если у нас две, всего две буквы содержит слово, и нам необходимо от него образовать относительное прилагательное, как, например, вот это слово «отца» нужно образовать прилагательное «отцовский», то необходимо между э, самим словом и между окончанием относительного прилагательного добавить букву «ау». Вот эта буква здесь показана синим цветом. При этом э, огласовка, стоящая... У слова она должна убираться, а вместо нее должна быть оголосовка Фатха. Получаем прилагательное АБАВИЮН, «аба отцовский. абауиетун отцовская. Что касается слова САНАТУН, оно практически ничем не отличается от слова АБУН, от слова ОТЕЦ. Букву арбута мы убираем, не учитываем. И это все равно, что слово из двух букв, как и слово отец. Поэтому добавляем букву ⁇ Вау ⁇ и получаем ⁇ Санавийюн ⁇ годовой и ⁇ Санавийетун ⁇ годовая. Прочитаем несколько примеров в таблице ниже. ⁇ Ядун ⁇ означает рука. ⁇ Ядавийюн ⁇ ручной. ⁇ Ядавийетун ⁇ ручная. Как мы выяснили только что из последнего правила, слова, состоящие только из двух букв, прибавляют к себе окончание в виде удвоенной буквы Я через букву ВАУ. Ядавийюн, ядавийетун. Легатун. Это слово также можно сказать, что состоит из двух корневых букв. Буква Тамарбуда не учитывается. Поэтому получаем Легавийюн и Легавийетун. Язык. Языковой, языковая. Мустачва ⁇ больница. В конце этого слова есть буква Алиф Максура, которая должна заменяться на букву ⁇ Ал ⁇ Мустачва Виюн, мустачва Ви и мустачва Виетун. Больница, мустачва больница, мустачва Виютун. Больничный мустачва Виетун. Больничная. Сильмун ⁇ мир. Сильмиюн мирный. Сильмийетун мирная. Тиджаратун. В данном случае мы должны убрать букву Тамарбута. И сразу же добавить букву Я удвоенную. Получаем. Тиджаратун торговля. Убираем Тамарбута. Тиджариюн торговый. Тиджарийетун торговая. русия Россия. Образуем. Русский и русская. Алиф убираем. Получаем Русиюн Или русиятун. На этом урок подошел к концу. Я вам предлагаю пройти тест а, к этому уроку. а Затем скачать файл с письменным заданием. Выполнить это письменное задание. И скачать ответы к этому заданию, чтобы сверить а, свои получившиеся слова с теми ответами, которые будут в файле. Проверить себя на правильность выполнения этого письменного задания. Желаю вам удачного его выполнить и до встречи в следующих уроках.